Добрый день, с вами снова интернет магазин Водолей. На сегодня мы обернем свой взор в сторону насосов для скважин и колодцев и попробуем вам рассказать о новинках, которые на сегодняшний день есть в мире насосного оборудования, с которые позволят нам справиться с такой задачей, как слив воды из скважины или из насоса при неиспользовании в зимний период. То есть есть несколько вариантов, когда вы монтируете оборудование в скважине. Один из них это скважинный адаптер. И всегда является проблемой, это слив воды обратно в скважину, когда система не используется в зимний период для того, чтобы она не замерзла. Никаким образом это реализовать. Вставить обратно ключ в адаптер, приподнять его и попробовать слить. Или же смонтировать ручной или автоматически клапан для слива и выполнить это или... Вообще без действий или простым действием, потянув за ниточку вверх, слить всю воду, скважину и спокойно уехать на зиму или на какой-то период из сдачи в город. Также эти же варианты очень удачно и хорошо вписываются в систему водоснабжения из обычного колодца с погружным насосом. Когда стоит одна и та же задача, зима, насос погружной находится в колодце, вода подается в дом, в землю глубокому не закапывали. Но ну, не залазить же туда и не отключать какие-то там муфты или ставить дополнительные краны. Просто врезается в трубу, тянет за ниточку, воду слили, спокойно уехали. Итак, что же мы имеем? Это ручной сливной клапан производства GILX. Россия. Изобретение их крайне недавно используемое и продаваемое. К счастью, оно дошло и до нас. Вот. Цена очень демократичная, хорошая. Посмотрим, как они себя зарекомендуют на просторах нашей страны он в себя включает непосредственно сразу в комплекте идет муфта, которая обжимает трубу она раскручивается на сверлится отверстие в трубу собирается обратно вот единственное, чем придется докомплектовать это нитка, которая будет выходить наверх глубина установки не будет глубже 5 метров теперь перейдем от ручного к автоматическому сливному клапану. Его принцип действия сведен к тому, что там стоит пружинка и шарик. Когда давление в системе больше 0,6-0,9 атмосферы, шарик под силой давления приходит в конец и закрывает выход из отверстия. Вода не вытекает. Когда давление снижается, пружина отталкивает шарик и, соответственно, вода сходит. Как же воспользоваться этим обратным сливным клапаном? Очень просто. Выключаем насос из розетки, открываем любой кран в доме на улице. Вода заходит с автоматики, с бака расширительно, давление падает на давление открытия, то есть меньше 0,6 атмосферы. Клапан автоматически открывается и она просто начинает стекать через отверстие, которое здесь проточено. Клапан выполнен из латуни, основные рабочие части из нержавеющей стали. Придумали их шведы, компания ДЭБЭ на данный момент это российского производства сливной клапан но комплект его состоит только из самого сливного клапана дополнительно к нему необходимо покупать бандаж чтобы врезаться в трубу это немножко более дорогостоящее исполнение чем вариант предложенный Вот, но зато не требует от нас в принципе никаких действий по выходу из дома и куда-то идти за что-то тянуть Технологии не стоят на месте, они двигаются и позволяют нам жить с большим комфортом, не прикладывая при этом дополнительных усилий. Так что если у вас еще есть какие-то вопросы, оставляйте их внизу, подписывайтесь на наш канал, с нами будет интересно. С вами был интернет-магазин Водолей. Всего доброго, до свидания.